Но мы сегодня поговорим о том, как давно вы писали письмо. А письмо ручкой на бумаге. Уверен, что большинство из вас трудом вспомнит этот момент. Более того, даже ручки многие с собой уже не носят. А если и носят, исключительно с целью подписи, а не письма. Каждый человек вырабатывает свой, присущий только ему почерк. Это касается и росписи. Одни просто пишут свою фамилию, а другие маскируют ее витиеватыми вензелями. Мы расписываемся машинально, не задумываясь о том, что подпись тоже оставляет энергетический след. То есть мы снимаем энергетику с нее. То есть с любой живой подписи можно снять энергетику и можно практически полностью понять, в каком эмоциональном состоянии был человек, когда это делал, что он хотел и желал. Любая роспись – это череда закономерностей, которая отражает суть натуры и позволяет специалистам определить психологический портрет человека. Подпись нужно смотреть вместе с почерком, потому что могут быть существенные отличия. Подпись – это как визитная карточка, то есть то, кем человек хочет казаться, для окружающих. В почерке же мы видим то, какой он есть внутри, какой он есть на самом деле. Составляя психологический портрет человека, следует обратить внимание на то, чем заканчивается его подпись. Если автограф заканчивается кончиком вверх, значит ее обладатель полон энергии. Если же хвост подписи получается слишком длинным, учтите, такой человек не будет считаться с чужим мнением. Еще одна распространенная ошибка – это когда подпись заканчивается кончиком вниз, то человек как бы на этом останавливается. Но хуже всего, когда человек перечеркивает собственную подпись. Потому что перечеркивая подпись, человек как бы перечеркивает сам себя. То, как мы расписываемся, имеет огромное влияние на нашу удачу. Ну а если она вдруг отвернулась, следует начать с малого. Немного поменять свой автограф. Возможно, оно того стоит. При выборе подписи вы должны знать, что она содержит не только информацию о вас, но и способна влиять на тот документ, который вы подписали. А значит, при ее выборе стоит придерживаться определенных правил. Если ваша подпись будет содержать перечеркивание сам, самой себя, то и больших перспектив в делах ждать не стоит. Закольцовывание округлой формы росписи значит, что и дела ваши будут ходить по кругу. То есть, если вы писали объяснительную, готовьтесь к тому, что подобных документов в вашей жизни будет предостаточно. То же касается и так называемых резких прочерков. Они способны создавать мелкие трудности. Помните, автограф – это деталь вашей энергетики. Главное, что ваша энергетика должна быть сильной. Занимайтесь ею, и тогда вам не придется так много времени тратить на детали. А мы увидимся завтра. Спасибо тебе Влад. Спасибо, Влад, большое вот в доказательство того, что мы э, писали письмо совсем недавно. Да. Секретно мне понравилось да, очень много. Да. да. А не знаешь, какой тебе будет?